seems so far Братья и сестры, друзья и недругие, а также просто интересующиеся. Сегодня мы поговорим с вами о сокровище Нибелунгов. Поговорим о ста повозках сокровищ, поглощенных Хориином. Поговорим, потому что про это сокровище, принадлежащее знаменитому воину Зигфриду. Столько легенд, столько мифов посвящено, что начинаешь путаться, где ложь, где правда, где добросовестное заблуждение, где попытка найти истину. Но для начала поговорим о мифологической предыстории сокровищ, известных как золото Нибелунгов. Согласно немецкому эпосу, а есть еще подобный исландский, рассматривающий этот вопрос иначе, два брата из норвежского королевского рода Нифлунгов, Нибелунгов, никак не могли поделить сокровища, унаследованные ими от самого Одина. Уладить спор они позвали рыцаря Зигфрида, известного честностью. Однако обоим спорщикам не понравился вердикт правдолюбца, и они набросились на него с мечами. Но тот за оружием в карман не полез, и такова жизнь. Счет оказался 2-0 в пользу лучше подготовленного бойца. Не обвиняйтесь, если то, что я вам рассказал, покажется вам некой контроверсией, потому что э, вы можете видеть фильмы, в которых Нибелунги представлены таким мистическим народцем или, например, гномами или духами умерших, которые стригут эти сокровища. Ведь дело в том, что «Даст Нибелунген Лид» есть ее около двух сотен вариантов. Это народная легенда, основывающаяся на правде. Но каждый рассказывает ее по-своему. Как бы то ни было, мы основываемся на рейнвестфальской версии. Потому что именно Рейн, Золото Рейна, как вы помните, поглотили сокровища по Вагнеру. Мы основываемся на этой рейнвестфальской версии и продолжаем ее. Покончив с интариганами, Зигфрид стал владельцем золота Нифлунгов-Нибелунгов, кое отдал на хранение королю гномов Альбериху. Сама транспортировка несметных богатств в пещерах гномов потребовала немалых усилий. Согласно одной версии эпоса, я уже повторял, что таких много, и только в XVIII веке только на территории Германии было их ходило аж три. Так вот, согласно одной из версий эпоса, 100 конных повозок не смогли сдвинуться с места, когда сокровища были погружены на них. Согласно другой версии, таких повозок было ровно 144. В последующем Зигфиду понадобились богатства, отбитые у Нифлунгов, в качестве выкупа за невесту Кримхильд, как ее чаще именуют в России, Кримгильду, сестру короля бургунцев Гюнтера, чей замок находился в великолепном городе Ворумса. Это недалеко от меня. Я очень люблю там бывать. Он очень хорошо сохранился по сей день. И вот, галопом по древним Европам, перенесемся сразу в финал эпоса. Вассал Гюнтера, Хаген фон Троне в другой версии Хаген фон Тронеге, предательский убил Зигфрида, похитил его сокровища и схоронил он на Впоследствии молодая жена Зигфрида, Кринхильд, отомстила за убиенного супруга и отрубила его мечом, наречен Бальмунг, голову убийцы. Увы, тайну Золотого Схрона Хаген унес с собой на тот свет. Уже примерно с 1750-х годов, времени, когда в Германии были найдены различные свитки, созданные в XII веке и повествующие о делах седой старины в V веке, многочисленные авто... ав... авантюристы начинают искать золото небелунгов. Вот на чем же жиждилась их вера в то, что оно реально существует? Казалось бы, в самом предании, Присутствует гротеск, он чувствуется. И справа трудно представить, сколько времени и сил потратил убийца Зигфрида, дабы в одиночку предать батюшке Рейну то ли 100, то ли 144 повозки, доверху груженные златом. Однако авантюристы, со времени привыкшие и, и добиваться своего и заметим, привлекшие к поискам историкам, никогда не унывали. Так выяснилось, что в первом немецком историческом эпосе под названием "Песня Небелунгам" (Das Nebelungenglied) при всей его затеевистости повествуется о реальных исторических событиях и людях. Как раз первый, как раз, простите, пятый век это период заката династии бургундских королей на территории сегодняшней федеральной земли. Рейнланд-Фальц или Рейнланд-Фальц, если вам так привычнее. Деяния древности, описанные в этом слове о полку Зигфридеве, если очистительные от вычерности, присущие преданиям всех народов, по мнению многих германских историков и прошлых веков, да и наших дней, они вполне реальны. Но, ну, а коль так, то почему бы не поискать? Ну а теперь, уважаемые братья и сестры, друзья и недруги, и просто интересующаяся загадка, и попробуйте ее разгадать. Вот так вопрос, почему сразу после окончания Второй мировой войны в окрестностях Вотчины Гюнтера, славного города Вормс, появились хорошо экипированные отряды кладоискателей, составленные из представителей спецслужб США и Великобритании? как вот неужто союзники всерьез поверили в легенду? А ответ прост. Да, поверили. Рогатка такой специфической веры в мифы проста. Когда в руки союзникам попали архивы организации Анненерба, наследие предков, то выяснилось, что фюрер страшно желал найти золото небелунгов. Точнее, не столько даже злато, сколько легендарный меч-кладенец Зигфрида, известный как Бальмунг. Забавный факт. Историки перевели горы, бумаги, описывая интерес Гитлера к копью суди... судьбы. Были об этом сняты и фильмы, а вот о поисках нацистскими учеными меча, которым которому приписывали свойства дверь древнего сверхоружия. Вот практически ничего не написали. И практически, наверное, до этого моего рассказа и вам неизвестно было об этом. Да мало ли какими там поисками было одержим бесноваты воскликнет скептик. Ну конечно, неужто одно доказательство и интереса к древним сокровищам заставило союзников создавать спецкоманды, искавшие неизвестно что и неизвестно где, а вот теперь сенсация. Сенсация, которую при всей ее документальности можно отнести к разряду хоть плач, хоть смеси. Ученым ННР бы удалось, во всяком случае, на их взгляд, достаточно точно установить местонахождение легендарного схрона. Схрона, но не меча по имени Бальмунг. То вы спросите, а что тут смешного? Но ну, посудите сами. Где, если верить песни о небелунгах, реставрированные в 18 веке, спрятал Хаген злополучное золото? Правильно. То ли в ущелье, то ли в пещере, то ли под обрывом, то ли и вовсе в некой дыре у берегов Рейна. Именно так «дыра» можно перевести слово «лох», лох наличествующее в переизданиях эпоса, осуществлявшегося примерно с 1755 года. Ну а ученые из Аннербы заглянули в святцы, в разрозненные оригиналы, относящиеся к двенадцатому веку, и выяснили, речь идет не о «лох», а-а-лохе Да, вот еще одна загадка истории. Как получилось, что три десятки ученых, три десятка реставилиших манускрипты 12 века проглядели букву Е на конце, превратив таким образом название населенного пункта Лоэ, Лохе, находящего всего в 20 километрах от вотчины Гургунских королей Вормса в дыру, так они спутали Лох, дыру, с названием «Логе», названием «города» населенного пункта. Вот наличие ли тайный сговор неких, посвященных на столетия скрывших правду о местонахождении золота небелунгов от просвещенной публики, оно мы оставим конспирологам конспирологов. Обратим внимание на факт. Спецархеологи союзников принялись обследовать именно логово Хагена, окрестности места. Известного в пятом веке как Лохе, а затем как Лохайм, А на момент нашего повествования, несуществующего уже, к сожалению, около 800 лет. Теперь еще одна загадка. Я вам обещал много загадок, но и разгадки на них. Загадка, относящаяся уже к новейшей истории. Точнее вопрос, на который вам вряд ли даст ответ даже самый опытный немецкий краевед. А вот почему в федеральной земле Рейнланд-Фальц самые суровые по отношению к кладоискателям законы? А вот Допустим, откопал ты золото где-нибудь в Саксонии и имеешь право, предположим, на четвертеного. А в Ринляндии совсем другой закон. Едва вот успел увидеть что-то древнее, успел просто увидеть, ты должен сразу прекратить раскопки и сразу вызвать на место представителей компетентных органов. В противном случае всего одно движение лопаткой превратит искателя древности в обычного вора. Три года тюрьмы плюс штраф в несколько процентов от стоимости найденного. Три года условно, конечно, могут быть смягчающие обстоятельства, но может быть у человека близорукость. Ну так вот ответ на этот вопрос, почему именно в земле Рейнланд Пальц столь суровые законы по отношению к джентльменам кладоискательства. Едва послевоенные местные власти узнали о раскопках золота небелонгов, ведущихся союзниками, как моментально подсуетились и приняли соответствующий закон. Конечно, золото небелонгов хотелось оставить себе. В итоге американские и британские спецархеологи ретировались, несомненно хлебавшие, но, судя по всему. Утечка информации произошла. Примерно с 1950-х годов, несмотря на всю суровость местных законов, земля Рейнольд-Фальц превратилась в мекку кладоискателей. Что ж, они знали во имя чего, идут на риск. В окрестностях бывшего Лохе, Лохайма раз за разом отыскивали золотые монеты и украшения, относящиеся к периоду, о котором повествуется в песне о небелунгах. Молва утверждала, он и обранен с повозок, перевозивших золото из Вормса в золополучную дыру. Напомним такую историю. относительно недавно кладоискатель-любитель Бенни Черня, Бенджамин Черни, нашел здесь целый сон сокровища – золотые, серебряные украшения, ритуальные предметы, статуэтки, относившиеся к V веку. Найдя, часть оставил земле земли искусных, замаскировав, а часть принес домой и раззвонил об этом на весь интернет, разместив соответствующее видео в YouTube. Так новость о том, что часть сокровищницы Небелунгов найдена, стала сперва достоянием э, немецкой киберполиции, а затем уже властей земли Рейнланд-Фальц. Первооткрыватель, как оно и полагается по закону именно здесь, получил 15 месяцев тюрьмы, пацан все же и штраф, который он вряд ли когда-нибудь сможет выплатить. Ведь стоимость всего нескольких находок Бенни оценивается экспертами в десятки миллионов евро. Но вдруг речь идет все же не о легендарном золоте небелунгов, а о другом кладе? Оставим разбираться в этом экспертам, ответив лишь, что главный археолог Риммлетт Фальца доктор Аксель Берг убежден, место клада и возраст драгоценностей подходит под описание сокровищ Нибелунгов в немецком Эпосе. Стоит, наверное, заметить, что у легендарного золота Нибелунгов во все времена были и приверженцы его реальности, и скептики. Причем, что любопытно, как среди первых, так и среди вторых находились личности весьма осведомленные. Например, выдающийся немецкий поэт Генрих Гейн и Хайнрих Хайне в нескольких стихотворениях высмеял так называемую «золотую корону». То, А при чем тут некая корона, пусть даже из драгоценного металла? Поясним. С середины 18 века, когда немцы приступили к поиску сокровищницы Зигфрида, золотой короной местные авантюристы иносказательно именовали сам клад. Почиталось опасным произносить его подлинное название вслух. Дескать, кольцо Небелунгов, по преданию приносившее любому владельцу несчастье, но, между прочим, судьба Зигфрида тому подтверждением, умеет слышать. Кольцо, умеющее слышать. И потому в лучшем случае не позволит Болтунам найти все прочие ценности, среди которых оно покоится, а в лучшем отправит их на Волгалу» или в другие, не столь отдаленные места. Но казалось бы, тоже нам эксперт, поэт, пусть даже великий. Да, эксперт. Все дело в том, что Хайне Гейне был довольно-таки высокопоставленным масоном, входившим в круг братьев, активно занимавшихся поиском клада. Так что к его иронии можно относиться двояко. То ли и впрямь знал наверняка, что ничего такого нет а то ли отсекал своим авторитетом от вольных каменщиков-кладоискателей многочисленные орды конкурентов. Это вполне в традиции масонства того времени. А вот выдающийся композитор Рихард Вагнер, создавший, помимо прочего, известную оперу «Золото Рейна» Истова, как и большинство его родных, верил в реальность сокровищницы Зигфрида. В данном случае примечательно, что композитор черпал веру из научно-исторических работ германских традиционалистов, с которыми он был на дружеской ноге. Э -э те в их очередь считали, что Хаген Фонтроне реален в той же мере, какой мере реален, и пират Клаус Штертебекер. Однажды я надеюсь еще рассказать вам про Клауса, прекрасного человека, пирата, выдающегося немецкого, к сожалению, редко упоминаемого даже в энциклопедиях, посвященных пиратам. Но не будем отвлекаться, перейдем с языка немецких конспирологов вот эти слова «реален» в той же мере, в какой реален и пират Клаус Штертебекер. А перевод очень прост, это значит «исторически абсолютно достоверен». Хотя вам могло послышаться иное. Все дело в том, что некоторое время была популярная версия, будто 4 Бекер, не более, чем миф. К слову, канва Золотого Рейна чем-то сродни теми мифических сокровищ в стихах Гёте. Вагнер дал столь затейливый коктейли скандинавских сак и германского эпоса, что у любого сторонника реальности заветного клада Остается после прослушивания оперы полное ощущение, что речь идет о сказке, пусть и исключительно красивой. Любопытно, что сегодня в Германии исторические разработки немецких традиционалистов, привлекавшие внимание Рихерда Вагнера, обрели вторую жизнь. Так, к примеру, Ульри Химмельман, руководитель археологической экспедиции Федеральной земли Рейнольд Фальц, Скептически относятся к тому, что уже упоминавшийся юнец Бенни Черни отыскал клад именно Зигфрида, но при этом полагает, что в германских недрах могут таиться десятки не менее богатых кладов, относящихся именно к тому историческому периоду, о котором повествуется в «Песне о небелунгах». Ульрих Химмельман говорит об этом так. Цитата. «В период упадка Рима, Германцы шли единым строем, вооруженными отрядами по бывшим землям Рима, грабили римлян, грабили друг друга, прятали сокровища, надеясь воспользоваться он ими в более благодатное время. С такой версией согласен историк и археолог из города Майнц Ханс-Йорк Якуби, потративший 40 из своих 73 лет на поиски золота Нибелунгов. Он придерживается той точки зрения, что легендарный Хаген был вполне реальным предводителем одного из отрядов, грабивших римлян. Тут заметим, в пользу утверждения и предположения, согласно которому сокровищница Зигфрида является собранием драгоценных вещей, отобранных германцами и римлян, свидетельствует, по мнению немецких историков, следующий факт. раритетов, изъятых полицией у горе-кладоискателя Бенни, в частности церемониальное серебряное блюдо, содержат характерные следы изрубов, сделанных, по предположению экспертов, скорее всего, боевым топором. Именно так, по справедливости, древние германцы делили награбленное. Как бы то ни было, но если доверять статистике, то начиная с 1950-х годов и по сей день, золото небелунгов безуспешно искали около 30 тысяч любителей авантюристов, в основном жители земли Реймланд-Фальц, некогда бывший единой и неделимой частью Римской империи. Надо сказать, что несколько раз предпринимались такие попытки и властями. В частности, исследовался батюшка Рейн как с участием профессиональных водолазов, так и с использованием батискафов. Ханс-Йорк Якобе, пусть и сам не нашедший сокровищ, объясняет изначальную бесплодность поисковых работ именно в Рейне следующим образом. За минувшие века наш ландшафт сильно изменился, так что если сокровища даже некогда и не приняла река, их теперь, с учетом изменения русла Рейна, следует искать на суше, по моим данным, где-нибудь на глубине 25 метров. Дорогие братья и сестры, враги и недруги, а также просто интересующиеся, завершая свой рассказ о золоте Нибелунгов, я предлагаю вам еще одну загадку загадку истории, которую вы можете загадать из интереса знакомым немцам, если у вас такие есть, зная ее отгадку от нас, и вы посмотрите, знают ли такую загадку сами немцы. Как вы думаете, благодаря кому возникли нынешние шварцротгольд, да, черно-красно-золотые национальные цвета Германии, присутствующие в том числе и на флаге страны? Да, благодаря небилунгам, а точнее художникам-романтикам, таким как, например, Мориц фон Швинт. В годы, когда еще не существовало единого германского государства, многочисленные живописцы разработали символику сокровищ небилунгов уже упомянутую золотую корону на фоне черно-красно-желтого полотнища и предначертали ей роль опознавательного знака сторонников единой империи. В середине 19 века ее широко использовали ну, по тогдашним меркам революционеры, боровшиеся против германской раздробленности. Ну и попробуйте проверить мои слова о том, что ныне среднестатистический немец вряд ли помнит об этом, вряд ли помнит, что своему знамени он благо... должен быть благодарен Нибеллунгам, ведь среднестатистический немец зачастую полагает, что цвета и рационального флага символизирует благосостояние, достигаемое через борьбу и упорную работу.